Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это рубрика «Игры до 50 рублей». Продолжаем с вами проходить немножко так забагованный э, боевичок в стиле комиксов под названием Metal Команда». Ставим лайк и погнали! Итак, третий акт Silent Forest, Тихий лес, так он переводится, наверное, скорее всего. И у нас снова, снова, снова, снова, сколько? Три и восемь, снова стадий, 8 стадий. Окей, погнали. С первой, с первой нормал. Так, покупка, покупка, по сейчас да будет покупка. Не знаю, как по звуку. Я вроде опять э, что-то уменьшил, что-то потише сделал, короче, но все равно, не знаю. Здесь, наверное, в игре слишком все забаговано. Так, ладно, окей, а что мы еще не выбирали? Давайте купим бомбы, давайте сразу несколько штук, давайте пять. Давайте пять штук бомб, мы не выбирали вот эту вот штуку, башмак не покупали на 30% и погнали. Окей. Так, мы прокачали с вами. Смотри-ка, это <соценно> Мы прокачали с вами свою узишку еще почти почти полностью кстати, прокачали ее. так надо это поудобнее. Так, он там с базуки уже керачил, да? Уже новые но, новые враги уже с базуками. Новый танк. Только посмотреть. О, пушка! Отлично, новая пушка. Наконец-то. А че он не умирает? Погодя, а он не умирает. Вот этот не умирает. гранаты как мне поменять Ладно, а кстати смотри эти бочки эта пушка не убивает погоди давай умри окей так. бочки вот эти шкафы по эти ящики так что помешает Я не знаю. короче кого убью того убью <свист> получится убить кому получится <свист> эти почему-то не хрусты не убиваются вот теперь убиваются непонятно как это работает но бартает она смотри не сила В смысле не прыгай что за бред все отлично ладно горе пополам получилось горе пополам окей так а следующая миссия следующая миссия погнали я думаю остальное не стоит вообще покупать не знаю покупаем только короче как и договаривались с вами, чисто блеха опять этот, смотри. Окей, я снова перезагрузил, короче. Буду так периодически перезагружать, потому что, ну, сами видите, какой-то факт непонятный. Экран темнее неудобно вообще Окей. У нас, кстати, пропало оружие. Она, скорее всего, дается чисто на, на эту, на миссию, если мы находим чисто, чисто с ним можно бегать той миссии, которую мы ее нашли. Так, у нас есть супер нож. Вам бы как-нибудь запрыгнуть, банды. Как вот так, вот так, вот так, все отлично. А куда? А мне вверх надо, что ли? Погоди. Да ладно. Ой, а я куда ты ищешь? Я куда-то провалился. В смысле? Что происходит с этой игрой? Помогите. Так, я, собственно, короче.. опять перезагрузил игру. Я так предполагаю, мне надо наверх. Окей. Давайте пробовать. Да, вот народ, народ, народ потер Мне надо к ним, короче, добраться. Чтобы ножички-множечки гасить. Отлично. Выше. Макака. Так. Ехали. Еще гранаты использовали. А, нет, не использовали гранаты. Все нормально. Так, а как, я, а как теперь наверх? Гади, я же не запрыг... А, нет, смотри, запрыгнул. Я думал, я не запрыгнул за эту платформу. Окей. Ладно, не нужен. Так, главное не шмякаться, потому что опять заново подниматься надо будет. Смотри, прям разнообразие, да, прям, прям, прям такое разнообразие. Сначала мы всегда шли вперед, теперь мы поднимаемся наверх. Все, отлично. Я типа всех замочил, что ли? <с> Нормуль. Хотя снизу еще были враги. Окей, погнали. Надеюсь, снова багов не будет. Так, ладно, погнали. Хлоп. Следующая миссия. Так, так, так. Влеха, вот бесит. Вот бесит прям. Короче... Я не стал ничего покупать. Заметили, да, то что когда, когда получается, когда я покупаю что-то, поэтому э, и начинается темнеет экран, и как бы скрипт э, не срабатывает после покупки. Он остается на экране. И не переходит в, след в следующую стадию, так сказать. Поэтому я не стал ничего покупать, хотя. Э, Видите, да, у меня этот магнит все равно работает. Так, а погоди, а вниз я могу спрыгнуть? Да. Там макаки, короче, вводят за стрелы. Отлично. А, я думал, эту гранату можно взять. Сейчас, сейчас, сейчас бы взял. Сейчас бы взял гранату. На мне плевать, у меня бесконечные запасы хп бесконечные запасы хилки мне плевать них, что они там что-то пытаются что-то там толпой на меня лезут не плевать я иду с их я говорю чикаю немножечко, да? Но... И... просто идем на на пленки просто наповал всех изначально только дали пушку одну один раз только. хотя бы не знаю сделали бы так знаешь хотя бы один раз за всю миссию какое-нибудь оружие был ну, прикольно согласитесь так а это это миссия не с боссом или там всего я не помню там на карте всего два босса были о, бомбардировка, бомбардировка, бомбардировка Все, отлично. Снайпер идет лесом, короче. Бомбардировка снова. а мне плевать. Я терминатор. Я делом сделан из мяса. Что-то какая-то продолжительная миссия, вам не кажется, да? Так, Макак это. Макак мы забыли. Т.П. А ч это? Не надо тебя убить. Вас убить. как это работает непонятно окей okay, давайте следующая миссия так четвертая стадия четвертая стадия в третьем акте погнали не буду ничего покупать дабы не словить очередной бак с этими монетами но все равно уже покупать ничего не будем, на главное Закончить Третий акт Мы, в принципе, распрощаемся Идем уже Смотреть следующий Интересный Проект Танки в принципе можно гранатами гасить, Но я хочу гранаты сэкономить на обос. Побыстрее ничего не долго дол дол не договоряться с ними. Пар парашютисты, десант, десант. Отлично. я не понимаю как работает э, фишка прохождение на определенное количество их убить что ли или, или, или, или, или. я даже смотри из-под низу могу короче ножичком чирить, смотри. А, получилось получилось запрыгнуть И эти просто, Жёстый. он на, нас это не останавливает. Отлично, а вот этих еще двоих дружков. Да, погоди. А, да, гол. Написано гол, короче каких-то можно пропускать а каких-то нужно обязательно убивать вот видел видел я снизу просто ножечки чипнул и... все отлично о босс босс это смотри корабль короче какой-то агрегат <сех> с головой какого-то профессора а ну здесь смотри можно ух ты да штука у них здесь можно короче смотри его эти пушки раздолбить либо можно по основному корпусу бить Как бы так то в принципе интересно и боссы, знаешь и вообще Но если б не баги Все, отлично Так, лейтер, погнали. Что у нас следующее там? Такая пятая. пятая? Пятая стадия, погнали. Ничего не покупаем, короче. Сразу гол, сразу гол, сразу лед гол. Просто вперед, просто вперед. Я думаю, возвращаться надо будет. напрямить Напрямик, на, напрямик просто по, по, по этой зеленый стаке, главное идти вперед так а вот здесь уже так там мы его с легкостью своим пузи разбираем начет макаки макаки и, и на макаки не сам сверху. Очередной танк. Только ста старый, старая версия. Так, вот этих сейчас мы немножечко... Ну, танк. И есть пробитие. Окей. Следующая миссия. Шестая. Две миссии, получается, да, осталось. Давай десантируйся. Как интересно вашему главному героя зовут. Ладно, разбираемся, короче, там. Это типа арт. Просто ему на... На этот перейдем на капот, короче, выделили, еще это коп что Погнали дальше. Бля, это бревна. Ну как это? Бомбардировка. Клевать. Ну супер солдар универсальный солдат или как? Финт был универсальный солдат. Джан Финт, фан Диамон как <мышлен> <мышлен> <мышлен> <мышлен> <мышлен> <мышлен> <мышлен> <мышлен> прикольно, если бы, знаешь, добавили какой-то сюжет в игру, и... Ну, про баги я уже молчу, потому что их слишком много. Ой, смотри, что я сделал. Добавили бы какой-нибудь сюжет в игру. Ну, прикольно. Типа... Кто такие наши враги? Почему мы с ними боремся? каким завязки, знаешь, там, типа... Да те же там типа завязки главных героев и там типа предательство было бы прикольно. Такие завязки. Окей. Так, седьмая стадия. Предпоследняя. Погнали. Так же вперед нет, смотри, платформы здесь, но нам плевать платформы, не платформы, нам плевать а, нет, надо все-таки на платформы надо все-таки по платформам вот элементы платформера подошли, появились так, стоп, я запутался в управлении так Теперь снова вперед! не шагу назад. Сейчас только через заплыву накусить в случае Ай, ты не Ой! жизнь. бляха! Вот как меня бесит, да? Так. А ретри я могу сделать, да? Смотри, ретри не работает. И это не работает. Ничего не работает, только континьюн работает. Жесть. Так, будем думать, что я, короче, там типа умер. Вот. Ждем, короче, платформы, получается, чтобы допрыгнуть, перепрыгнуть. Чтобы снова нам... Что, нам короче не, не Проваливаться. Как я. Так, я думаю, нам сюда. там, короче парит. А надо... Надо... надо подзарядить свой э э э Джейзер. ХП. Так, поехали, поехали, я говорю. Халаем, халаем хилку. Теперь в эту сторону. Так. А раз это десант. Ты слышишь, что нам пригодилась эта пушка побольше? Так, ух надо вот это, наверное, не все <къех>, все получится окей и следующая миссия нас ждет босс окей во втором акте босс почему-то начался сразу же а здесь сейчас посмотрим как это будет окей погнали не медлим ни секунду погнали И надо не забыть короче этого босса <къех> Спот. Да. У меня просто, у меня работает в основном две кнопки нажаты. Это период и стрельба. Иногда, короче, хп. Иногда я думаю, что у меня эти кнопки очень не мешали короче я их не загасил. в принципе их можно наверное было не бы убивать ну ладно давайте допустим где босс? Мне прям интересно, что у нас в финальный боссе? Что? Что? Прям вот это вот очень интересно. Прям дроп увидел. Что надо? <с> опять этих добивать. Для меня наверх. Скорее всего наверх. Так, на машину я могу зацепиться, могу. Сюда так сюда сюда ножичком ножичком ног ножичком, ножичком, всех-всех-всех ножичком так наверх прыгнул туда прыгнул кстати так, такое я мог видеть недавно прям вот похуже знаешь нет такого в принципе большого разнообразия уровня похоже Давайте уже тоже хватит со мной тоже. Если честно, вот, э, мне, в принципе, поднадоело. Вначале была и прикольная, и интересная. Первый акт не да? Второй еще, так, более -менее. Окей, босс. Надо его сфоткать. Макака? Жесть. А при спросить а причем здесь обезьяна вообще финальный босс какая-то обезьян так я могу гранаты тебя закинуть ой маленькие обезьянки побежали короче я его так буду долго бить осмотреть а я пока вот этих обезьян не убью значит мне придется На ту сторону я не могу перепрыгнуть. Не ори. Видишь? Да, это надолго. Это надолго. Это реально... И гранаты, видишь, я не, не могу докинуть. Короче, смотри, какой трэш начался, я, короче, это, ну, вырезал там момент, потому что долго, слишком долго его убить. Трэш, короче, <и> <и я просто не стал убивать этих мелких тварей. <с imperialism> Такой трэш просто. Окей, блок-блок, какой-то блок. Ладно, окей. Пройдено! Все три акта пройдено. И на харде его можно допройти. Так, тут какая-то штука. Окей. ну кстати, смотри, мы штуку тоже не взяли. Окей. Ну и в принципе, все. Дальше на харде проходить смысла нет, я думаю, потому что мы чисто посмотрели игру. Вот.